И всем привет, с вами Лего Бой Стар. Сегодня мы будем делать космический бомбардировщик. Для этого нам пригодится вот такая часть. И такая же. Можно разными цветами, это не важно. Так. Вот Та это. -та. Так. Мы берем вот это. Собираем вот такую часть. Ее трудно собирать, для меня особенно. Вот теперь берем вот такую часть и ставим ее вот сюда. А этот кубик посерединке. У нас получается вот так. Потом мы находим три вот такие блестяшки. из три здесь. Вот видите? И находим вот такую штучку. Сверху берем вот такую, а здесь любого размера, именно вот такую. Соединяем и ставим вот сюда, как голову робота. Переворачиваем, а потом мы делаем турельки. И они делаются очень просто. Мы сначала берем вот такой и... А, э, и вот такой большой. Присоединяем посередине. И вот сюда такую... Э, э, такую штучку от колес. Берем. И вот так. Я оставлю на Вот. И у нас получается вот так. И то же самое мы делаем с этой. У нас получаются вот такие две турельки. Потом делаем сам перед. Делаем его вот таким. Вот. Здесь тоже турелька снизу. И здесь он вот такой. Если вы хотите, чтобы я снимал больше видео, ставьте лайки. И подписывайтесь на мой канал. Потом берем эти детальки, которые я вам показал в и ставим их вот сюда. А потом мы берем вот такую часть, серую, и берем кругленькую штучку. Потом мы находим э, держатель такой и кубик. И его вот так. Теперь она должна вертиться. А потом находим любое тело из человечков и находим вот такую пушку. Находим вот это и вот это. Присоединяем. И вот в этот центр здесь должна быть точка, чтобы поставить вот так. У нас получается турель. Мы ее ставим, если у вас здесь должно место возле стекла и возле заднего хвоста. Здесь мы должны поставить турель. Дальше у нас мотор идет, он стоит вот здесь, возле этой кабины. А потом мы находим вот такую детальку для укрепления, чтобы он не развалился ставим вот сюда теперь он очень крепкий тут мы ставим вот такие лампочки и магазины для пулеметов так, вот здесь, здесь он должен быть не посерединке все готово они могут разными. У меня, например, здесь такой кубик и такой, а с другой стороны у меня без цвета и такой. Это не важно. Главное, чтобы они были. Дальше ставим рамку. Ставим рамку и ее вот сюда. Вот там, где я говорю укрепление, мы ставим на это укрепление рамку. Теперь пушка у нас не вертится куда попала, а теперь она твердо стоит то что если мы ее перевернем она вот сюда туда сюда а теперь она вот так вертится с трудностью берем два вот таких хвоста вот. у нас они должны быть вот так половина вот здесь не, не должна быть кубика и находим вот такую вот такое крепление ставим сюда и вот сюда. Теперь у нас получается вот такая. Я неправильно поставила. Вот. Берем и ставим вот сюда. А вот эту мы ставим вот сюда. И ставим вот сюда. Вот, на хвост. У вас он должен вот такой, вот такой большой быть. Передок можно не делать. Не трудно. Но для меня нет ничего трудного. И такое же делаем. Дальше находим опять штучки от колес и ставим их вот сюда, в виде декорации, ну и для укрепления. Дальше снизу у нас есть выступ, и мы ставим вот сюда. А здесь мы ставим две вот эти штучки, чтобы оно красиво было, мы ставим их вот сюда, чтобы это были как турели. И, наконец, мы ставим вот этот куб. Вот сюда. Как им играться? Ну, летит корабль вам. И если вы хотите, чтобы я снял еще одну крутую штуку, ставьте лайки. Летит корабль. Фу, прилетел. И видит базу. Он ее должен захватить. Он летит, летит. Если у него ракеты, они бам, бам, бам, и все разрушили. Здесь то, что я сниму вам. Я это могу показать. Я, наверное, покажу. Вот. Он вот так выглядит. Я завтрашнего дня вам покажу его. И вот он все сломал здесь разрушил. И потом, когда он приземляется, он забирает важные артефакты и улетает дальше. Например, вот бриллиант, который на пушке. И вот это, то, что здесь на антенне. Я завтра вам покажу э, двойное, то, что я делал. Это вот это я вам покажу и базу, которую он только что взорвал. Ну, ладно. Если вы хотите, чтобы я снимал еще ролики, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!